Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Даже если вы можете изъясниться на английском и поддержать разговор, знаете грамматику и устойчивые выражения Вам этого будет мало для того, чтобы писать корпоративные имейлы по всем канонам делового английского Сегодня рассмотрим разницу между формальным и неформальным языком Поехали! В английском, как и в русском, а в деловой переписке существуют свои неписанные правила, свои клише и структуры Уже в приветствии вам нужно сделать выбор Формально приветствовать человека А если вы пишете ему или ей впервые, то точно лучше формально Или если у вас уже есть какой-то контакт и формальности не обязательны, То словесные реверансы тоже можно опустить Итак, формальный email начинаем словами Dear sir, Dear madam. А если мы не знаем, sir это или madam, то пишем через Или вот эта знаменитая фраза to whom it may concern, Сотруднику, которому могло бы быть адресовано это письмо Это можно использовать, когда мы не знаем ничего Собеседники, собеседнике, ни имени, ни даже пола Если имя знаем, начинаем с него, например Dear David Dear Mr. Jones. Уважаемый Дэвид, уважаемый мистер Джонс. Если отношения попроще, вы уже общаетесь, то можно начать с простого: Hi, Tom! Привет, Том. Я в обоих типах общения формальных, неформальных, всегда добавляю какую-то из следующих фраз после приветствия: I hope. You're well. Надеюсь, у вас все в порядке. I hope my email finds you well. Надеюсь, мой email нашел вас в прекрасном расположении духа. I hope you had a nice weekend. В понедельник, когда пишешь, говоришь, надеюсь, вы прекрасно провели выходные. Но это чтобы разогреть человека, да? Это у нас русских принято с места в карьер, иначе люди думают, что ты специально тратишь их время. А в англоязычной культуре принято сначала обменяться любезностями. Поэтому вставить вот эти фразы, казалось бы, лишние, не помешает. Если написали вам или вы пишете email в ответ на вас, то обязательно нужно поблагодарить человека за то, что он или она вам ответили Thank you for contacting Puzzle English. Спасибо, что связались с Puzzle English Thank you for such a prompt reply. Спасибо за такой оперативный ответ Можно чуть менее формально Спасибо For getting back to me. Спасибо, что ответил. For back to me. My How you doing? Дальше вы должны объяснить, что вам нужно. About. Я пишу с целью запросить что-то там. In я пишу по поводу. Дальше объясняйте. Am Это тоже. Я пишу по поводу того-то и того -то. Это все формальные выражения, в неформальном ключе можно спросить, как и в жизни Ну, только вежливо, да? I was wondering if there's any news for me. Я хотела бы узнать, есть ли какие-то новости для меня Я хотела бы узнать, есть ли новая информация по вопросу и так далее сам язык имейлов обычно более формален, чем разговорный То есть нейтральные слова могут заменяться более формальными Хотя, конечно, это не всегда обязательно Давайте на примерах рассмотрим, как нейтральные слова можно заменять формальными и придавать вашим имейлам более деловой вид Например, слово to tell сказать, сообщить информацию меняем на to inform He didn't tell me он не сказал мне, что у нас был зум Zoom, э, Zoom звонок с клиентом этот день. Давайте теперь сделаем эту фразу формальной. He failed to inform me about a scheduled Zoom call with the client. Да? он не сообщил мне о том, что у нас был зум звонок запланирован. Put right. Довести до ума справить в email будет звучать как rectify. Mistakes must be put right. Маленькие ошибки должны быть быстро исправлены. А теперь давайте формально. We are going to all the, with the flat before you move in. Мы собираемся исправить все мелкие какие-то недочеты в квартире перед тем, как вы туда въедете. Find out. Узнать можно поменять на discover. Move out съехать на vacate the property. Фразу I'm sorry, можно заменить на sincere apologies for the inconvenience. Примите мои извинения. Sell, обычное слово, можно заменить на put on the market, выставить на продажу. И получится так. То есть, изначально было простым языком, да? I am really sorry to be the bearer of bad news but we've just found out that the landlord is selling the house so you'll have to move out by the end of the month we'd like to inform you that the landlord as we have discovered earlier today has put the flat on the market and you will have to vacate the property by the end of the month our sincere apologies The inconvenience caused. Какая красота, формальная формальность. А смысл тот же. Мы хотели бы вам сообщить, что владелец, как мы узнали ранее сегодня, выставил квартиру на продажу, и вам нужно покинуть владение к концу месяца. Примите наши искренние извинения за доставленные неудобства. Чем больше извиняетесь и вот этих любезностей оставляете, тем лучше. Point out. Указать на что-то меняем на draw attention to обратить ваше внимание на что-то. I wish to point out these facts are wrong. Я бы хотела отметить, что эти факты не верны. Меняем. I'd like to draw your attention to Misrepresentation of these facts. Я бы хотела обратить ваше внимание на ошибочную репрезентацию данных фактов Конечно, перебарщивать с таким формальным языком тоже не стоит и это всегда зависит от того, с кем и в каком ключе вы общаетесь Когда вы сказали все, что хотели нужна закрывающая фраза и только потом прощание Закрыть можно так Thank you for your patience and cooperation Спасибо за ваше терпение и содействие. Пишите мне без раздумий, если у вас появятся еще какие-то вопросы или опасения. To I look forward to hearing from you. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам понадобится дополнительная информация, я с удовольствием вам ее отправлю И look forward to hearing from you Я, как сказать, с нетерпением жду от вас вестей We look forward to working with you in the future С нетерпением ждем сотрудничества с вами в будущем Обращаю ваше внимание, look forward to Дальше у глагола должно быть инговое окончание Look forward to hearing from you Look forward to meeting You look forward to working with you in the future. И так далее, да? Всегда с Ингом. To to Best regards. С наилучшими пожеланиями. Kind regards. С наидобрейшими пожеланиями. Можно просто yours, Искренне ваша, это уже прощальная фраза, которой вы закрываете свой имейл А я закрываю наш сегодняшний выпуск На сегодня это все Спасибо за внимание и до новых встреч в Puzzle English